поочередно закладывает то одну половину носа, то другую. Сегодня я вам расскажу, как простыми способами самостоятельно справиться с этой проблемой. <музыка> Дело в том, что у каждого человека есть так называемый носовой цикл. Хоть нос это орган один, на самом деле у него есть две половины, которые работают по отдельности. У каждого человека есть носовой цикл. То с одной стороны набухает слизистая оболочка, то с другой стороны. Для чего это нужно? Слизистая оболочка набухает, место в этой половинке носа становится меньше, поток воздуха снижается и эта половина отдыхает. Затем с этой стороны слизистая оболочка сокращается, набухает с другой. В норме мы носовой цикл не ощущаем. Также набухание происходит на холодный воздух, чтобы он лучше согревался, и на грязную пыльную обстановку, чтобы воздух очищался, чтобы в легкие шел очищенный воздух. Так вот, если слизистая оболочка носа умеренно отечная, то мы начинаем этот носовой цикл ощущать. Отсюда следует логичный вывод. Если мы уберем эту небольшую отечность носа, то вы перестанете чувствовать носовой цикл, и нос снова будет дышать комфортно и свободно. Сегодня мы не будем с вами говорить о причинах, которые приводят к отеку носа, Сегодня я вам расскажу о самом элементарном способе, который каждый из вас может применять для того, чтобы с этим справиться. На поверхности слизистой оболочки носа работает иммунная система, которая обеспечивает постоянство нашего организма и защищает нас от тех вирусов, микробов, и различных других факторов, которые попадают на поверхность слизистой оболочки. И в некоторых случаях слизистая оболочка недостаточно эффективно справляется с вирусами и микробами, их становится больше, иммунная система запускает небольшой воспалительный процесс, который может проявляться в том числе небольшим отеком. Также может наблюдаться такое явление, как гиперчувствительность иммунной системы, когда она становится злой и чрезмерно реагирует на все то, что попадает на поверхность слизистой оболочки. Так как поверхность носа внутри покрыта слизью, поэтому слизистые оболочки так и называются «слизистыми», чем больше эта прослойка, тем лучше работает иммунная система, тем меньше она злится на все то, что на нее попадает и работает лучше и эффективнее. Поэтому самое простое средство это увлажнение. Для увлажнения самое простое, что мы можем использовать, это спрей с морской водой, который можно приобрести в любой аптеке. Самое главное, чтобы они были изотоническими, то есть по концентрации соответствовали физиологическому раствору. Также мы можем использовать физраствор, который продается в аптеке. Мы его можем залить в любой пустой назальный флакончик и пользоваться также как спреями с морской водой. Чтобы не ходить в аптеку, физраствор можно приготовить и самостоятельно. Как это сделать, вы можете посмотреть в специальном ролике, ссылка на него есть в описании под этим видео, а также появится сейчас вот здесь. Увлажняем слизистую оболочку носа по одному, максимум два впрыска в каждую ноздрю три раза в день. Если это зимний период и у вас в помещении сухо, то пользуемся увлажнением до конца отопительного сезона. У кого-то эффект наступает прямо в этот день, когда вы начинаете им пользоваться, у кого-то он развивается через несколько дней. В любом случае эта технология абсолютно безопасна, абсолютно безобидная, поэтому каждый из вас может ее применять. Если у вас беспокоит явная сухость слизистой оболочки, ее, конечно, нужно устранять, о дополнительных методах вы также можете ознакомиться в специальном ролике, ссылочка, как обычно, в описании под этим видео, и также появится здесь. Если при использовании этих методик через 1-2 недели проблема сохраняется, то, конечно, необходимо обратиться к лорд-врачу, для того, чтобы понять причину, почему слизистая оболочка чрезмерно набухает, они бывают разными, и для того, чтобы назначить адекватное лечение. Ко мне на прием записаться очень просто, ссылочки в описании, также появятся сейчас вот здесь. Лечитесь правильно и будьте здоровы, ваш доктор Храбров.